Сейчас, ребят буквально пару секунд меня зовут сергей кушнер я являюсь одним из топ лидеров сообщества веб-токен профит компании века и сегодня я поделюсь с вами данным направлением бизнеса данным направлением заработка кто меня еще не знает я проживаю в украине и в прекрасном городе Одесса мне 34 года, женат, есть ребенок. И последние 11 лет я занимаюсь MLM-бизнесом. да То есть последние 8 лет я занимался исключительно товарным сетевым маркетингом, где есть какой-то товар, где есть услуга в данном направлении бизнеса я преуспевал довольно хорошо но те результаты которые я получил в компании Веку, я никогда не имел э, в своей да, вот, практике заработков в млм индустрии <coughs> вот. и мне часто поступает от людей вопрос э, в таком формате почему ты выбрал криптовалюту и почему Серега ты выбрал компанию Веко именно Веко. Да, ребят, для меня как для человека, который для которого важно не только заработок, а для которого важно именно авторитет, да, потому что в наше время предложений много, да, и люди в нашем направлении бизнеса, именно в МЛМ индустрии, идут на людей. И когда вы, например, пачкаете свою репутацию, до да, участвуя в каких-то хайпах, в каких-то финансовых пирамидах, там, когда вы гонитесь за какой-то быстрой наживой, да, то есть вы можете потерять свой авторитет и больше люди вам не будут доверять и больше люди за вами не пойдут в данном виде бизнеса. То есть будет очень сложно выровнять свою репутацию поэтому когда я выбирал компанию века я для меня самый главный такой был ну, аргумент даже не аргумент а, ну важно было чтобы это было надежно да, чтобы это было долгосрочно чтобы это было престижно и это было сверхвысокооплачиваемо, высокооплачиваемо да вот и вот эти все критерии я нашел для себя в компании Ваку. и если посмотреть на то что на рынке происходило за последние три года потому что нашей компании уже почти три года да то есть было много разных компаний которые заявляли о себе что они очень крутые что они долгосрочные что именно с ними вы сможете стать там миллионерами и так далее то есть я вот этих всех компаний уже практически на рынке не вижу а компания века как развивалась так и развивается да и у нас готовится много новых интересных направлений проектов которые выведут нашу компанию в ближайшие несколько лет совершенно на другой уровень и также криптовалюта на сегодняшний день она тоже занимает место на рынке да и я как предприниматель понимал что нужно заниматься тем что сейчас в тренде, то, что сейчас только набирает популярность, то, что будет востребовано, то, чем будет пользоваться абсолютно каждый человек. И люди, которые разбираются уже в криптовалюте, они понимают, что э, каждый человек в ближайшее будущем будет на своем телефоне иметь крипто кошелек. Этим крипто кошельком мы будем рассчитываться везде той же криптовалютой, да. И кто сейчас именно вольется правильно в этот рынок, тот э, может заработать очень хорошие деньги, да. И мне нравится криптовалюта тем, что вот взять, например, товарный сетевой бизнес, где я был, да, где, где есть надежность тоже, да, где есть товар, услуга, но нужно уметь ее продавать, нужно этому обучать своих людей, да? То есть я это умею делать, но большинство людей не умеют продавать да не умеет мотивировать людей не умеют работать с командой у них не хватает целеустремленности силы да и у них там не получается зарабатывать деньги а криптовалюта она дает возможность абсолютно каждому человеку заработать очень большие деньги единственное чем нужно здесь человеку обладать для того чтобы заработать это быть э, э, ну очень какое как слово подобрать терпеливым вот кто из вас будет терпеливым тот сможет заработать на рынке криптовалюты большие деньги и я понимал что на этом рынке много есть и обмана да есть хайпы лохотроны и когда я выбирал компанию Ваку для меня было важно кто стоит у источников кто стоит у руля да кто этот человек за которым я пойду и когда я познакомился с основателем этого бизнеса с искандером хасановым я понимал что данный человек имеет высокий высокую репутацию этот человек не новичок в бизнесе то есть каким бы он бизнесом не занимался у него очень высокие показатели в бизнесе да и я понимал что этот человек он и так уже очень сильно обеспеченным был до да, до запуска компании века и он в принципе ему денег хватило бы но у него ему не давала покоя его идея которую он э, реализует на рынке криптовалюты да и обязательно реализует и конечно мне тоже часто получаю вопрос такой от людей а почему именно искандар должен например что-то создать Ведь есть какие-то большие корпорации с миллиардами денег до да, которые могут тоже реализовать ребят это не самое важное да вот э, посмотрите даже просто на запуске каких-то бизнесов на рынке да и вы увидите историю да то есть обычно выстреливают бизнесы или там преуспевают люди да, в которых не было денег которые в которых горели глаза и которые верили в какую-то свою идею да вот. И, а те, у кого есть деньги, которые такие расслабленные, вот у них им намного сложнее да, там, повторить чей-то успех или реализовать какую-то идею. Вот поэтому деньги – это не показатель. Хотя данный человек довольно успешный, и он живет идеей. Да, то есть у него нет цели там, украсть, обмануть, кинуть и так далее. Поэтому я выбрал этого человека, я поверил в его идею. Я понимал, что путь будет непростой, но я в то же время понимал, что этот человек будет всегда находить решения перед трудностями, которые будут возникать на пути. Да? То есть они, без них никак. И вот я уже полтора года нахожусь в данном направлении бизнеса. Я видел уже не один раз, как он находил решения в разных непростых ситуациях. Где казалось уже вроде как бы все <смех> но именно в такие периоды всегда такие шли взлеты такое бешеное даже я скажу развитие до да, компании вот поэтому у меня на сегодняшний день сомнений нету в том что компания Эку не ну, там закроется или не будет развиваться вот поэтому есть надежность э, дальше для меня была важна э, сверхприбыльность э, за последние полтора года ребят я начал жить той жизнью о которой я мог раньше только мечтать я закрыл абсолютно все базовые потребности которые у меня которые беспокоят каждого человека который проживает да на земле там квартира машина там качество жизни и так далее и также много очень людей в моей команде которые тоже кардинально поменяли свою жизнь То есть это простые обычные люди конечно это все мне на голову не свалилось просто так пришлось потрудиться но если сравнивать труд который я раньше делал в других бизнесах то есть я там трудился намного больше чем здесь но я не имел такого результата который я получил в компании Веко за ближайшие полтора года поэтому есть надежность есть прибыльность есть престижность потому что это криптовалюта да и я всегда людям говорю вот чем скорее вы начнете свой путь в данном направлении бизнеса тем скорее вы придете к своим желанным результатам. конечно возможности заработка в нашей компании Баку они с каждым годом уменьшаются да потому что когда компания только стартовала два с половиной года назад уже даже больше да то есть было намного больше разных э, проектов, направлений, где можно было зарабатывать э, нашу криптовалюту, вебкоин, да, и на сегодняшний день монета Райдо. Вот, то есть были намного вкуснее, намного слаще предложения. Почему? Потому что была большая эмиссия до да, в первые дни потому что компания еще мало кто верил что она будет работать она будет развиваться да и чем больше был риск тем больше компания делилась прибылью сейчас с каждым месяцем с каждым годом будет уменьшаться прибыль но возможность заработать большие деньги потому что количество монет Основной нашей монеты випкоин, оно ограничено и на сегодняшний день уже практически нет ни единого один проект остался, где можно еще зарабатывать новую монету випкоин. И очень скоро наступит время, когда на випкоине можно заработать только приобретая его на внешних биржах, да, то есть как холдер, да, вот в перспективу. Вот, хотя перспектива сейчас очень большая, потому что по такому курсу, который сейчас на рынке, то есть можно за небольшие деньги создать хорошую капитализацию, и в ближайшие там даже год-два можно так же, как и я, имея терпение, закрыть абсолютно все свои базовые потребности также компания века сейчас наша криптовалютная компания она выходит на другой уровень развития то есть раньше мы больше развивали компанию через систему MLM бизнеса да то есть у нас запускались разные проекты через которые выходила эмиссия монеты на рынок там мы приглашали новых людей в свои команды таким образом мы ревку получали больше да в биткоинах вот но <плес> у нас цель Глобальная это запуск международной торговой платформы Puzzle Market, где можно будет купить абсолютно любой товар, услугу за нашу криптовалюту вебкоин, И для его запуска нужна большая аудитория людей. То есть несколько сот тысяч пользователей монеты вебкоин. И, конечно, за счет MLM создать такую команду непросто да и компания века вышла на другой уровень у нас сейчас готовится к запуску очень технологические продукты до да, которые будут решать ряд проблем на рынке криптовалюты да и наше сообщество пользователей монеты WebCoin будет развиваться именно через технологию особенно Наш блокчейн, да, то есть у нас будет невероятно крутой блокчейн, который будет интересен абсолютно каждому человеку, который занимается криптовалютой в мире, да, то есть это миллионная аудитория людей, и наш блокчейн будет решать много задач, не какую-то одну задачу, да, то есть будет решать много задач. И никто ничего подобного пока что на рынке не сделал, поэтому мы, я более чем уверен, что у нас в ближайший год-два появится очень большая аудитория пользователей монеты WebCoin. И, конечно, я рекомендую на сегодняшний день, пока есть такая возможность, собирать монету нашу основную WebCoin, да. То есть, конечно уже нету возможности преувеличивать количество монет за счет различных проектов которые у нас были да но сейчас можно еще по выгодному курсу собирать вебкоин на свой кошелек и в дальнейшем вы можете его продавать и на этом хорошо очень зарабатывать деньги Лично мой, мой прогноз, что после запуска блокчейна и еще двух проектов, которые готовятся, курс вебкоина может очень быстро поменяться, да, то есть не будет какого-то плавного развития, а он может очень быстро. И я не удивлюсь, что мы можем увидеть цену за вебкоин и в кратчайшие сроки и 50 долларов, и 100 долларов за один вебкоин, да, и при этом цена вебкоина, она не будет там корректироваться ну вниз да потому что у нас мы уже прошли такой самый сложный рубеж развития компании потому что за первые два года вышла самая большая эмиссия монет вебкоин на рынок то есть у нас 15 миллионов монет с которых на рынок уже вышло восемь с половиной миллионов випкоинов да то есть половина то есть больше половины и сейчас уже не будет у нас проектов, которые будут генерировать вебкоины на рынок. да То есть будут какие-то предложения, но они будут такие, знаете, непростые, да, где можно будет заработать вебкоин. Поэтому я рекомендую каждому обратить внимание на заработок вебкоина. И, конечно, люди задают вопрос: Сергей, ну а если у меня мало денег? Да, как мне зарабатывать вебкоин, как мне вашей компании вообще зарабатывать каждый день деньги, чтобы там улучшать качество жизни, увеличивать свою капитализацию и так далее. Для этого у нас есть очень крутой проект, который называется Web Token Profit. Мы его еще называем бинарный маркетинг в котором используется наша тоже вторая монета, которая называется Raido. То есть Webcoin это основная, Raido это такая тоже дополнительная монета. Вот почему именно сейчас Raido используется в проекте, да, потому что эмиссия Webcoin, то есть она уже вышла на рынок, и больше Webcoin не может выходить на рынок, да, то есть лишнее количество монет, а люди хотят зарабатывать, люди хотят преуспевать, люди хотят создавать ту же капитализацию вебкоина, да, скупая на рынке. Им нужны средства для этого. Поэтому запущена монета райдом, которой много есть, да, которые тоже на рынке на сегодняшний день очень мало. То есть маленькая эмиссия произошла. И за счет райда вы можете заработать доллары, за которые вы можете. За доллары потом вы можете пойти и скупать тот же вебкоин на рынке монету райду вы можете зарабатывать в проекте Web Token Profit. Там есть бинарный маркетинг, там есть несколько пакетов, да, то есть у нас есть детальные презентации. Я не буду вам рассказывать сейчас детальную презентацию. Кто захочет посмотреть, как работает данный проект, у нас есть детальные презентации. Вот, то есть в данном проекте вы можете зарабатывать новую монету райду, вы можете ее продавать. И скупать тот же вебкоин на рынке и также можете зарабатывать себе хорошие деньги на жизнь сейчас у нас идут уже практически завершены тесты обновленного сайта в токен профит то есть вы скоро на днях увидите обновленный полностью сайт лично мне он очень сильно понравился очень сильно да то есть кто помнит модернизацию профитбота, да, с телеграмма на сайт, да, то есть, как круто было. А вот то же самое нас ждет и в бинарном маркетинге. То есть, кроме того, что у нас будет очень красивый сайт, он еще будет иметь ряд дополнений в заработке. Да, то есть, не только мы будем зарабатывать от э, процентов, которые там есть в пакетах, не только от... Бинарного маркетинга мы будем зарабатывать, хотя бинар дает очень большую прибыль, очень большую, да, то есть, если запустить свою команду, вот, то есть пригласить хотя бы два человека, помогать им развивать свою команду, вы можете зарабатывать большие деньги. Да, очень большие будут дополнительные инструменты, которые будут стимулировать людей, развивать тот же бинарный маркетинг развивать свою команду и будет стимулировать очень сильно создавать капитализацию монеты райда да то есть очень интересные будут э, направления до да, улучшенные в том же но ну, в бинарном маркетинге вот и поэтому даже сегодня я вижу вам на рынке курс монеты райда около 3 долларов то есть я скажу так что даже сейчас купая монету Райдо по 3 доллара с запуском бинара вы можете заработать даже на разнице курса да потому что появится много я уверен новых пользователей бинарного маркетинга и много людей из нашего комьюнити зайдут в данный проект и для этого им нужны будут монеты райда вот мотивация будет очень крутая поверьте да то есть я тоже анализирую рынок, смотрю, что есть на рынке, какие проекты, какие предложения, и более прибыльного проекта я на рынке не видел и не вижу на сегодняшний день. Да, чем бинарный наш маркетинг. Поэтому я думаю, что движуха будет очень серьезная, да, после, после, после обновлений. Вот. Поэтому я дал вам сегодня такие подсказки до да, рекомендации которые воспользовавшись которыми я более чем уверен вы можете в ближайшее время зарабатывать очень очень большие деньги вот я думаю что мы еще с вами давайте поотвечаем на вопросы сегодня я хочу с вами такой диалог монолог до да, сделать чтобы вы понимали как правильно вам двигаться в данном направлении бизнеса потому что мне много людей пишет каждый день и в инстаграме и в телеграме чтобы я дал какие-то рекомендации подсказки но я всем не могу отвечать поэтому кому то там еще не ответил не обижайтесь по возможности отвечу вот поэтому если у вас есть какие-то вопросы по бизнесу по развитию можете сейчас написать у нас есть минут десять и я вам помогу да и ребят э, меня спрашивают еще кроме блокчейна когда будет новый проект и я думаю будет э, осенью Да, то есть у нас осенью будет тоже перед запуском блокчейна очень мощные направления где тоже будет использоваться монета вебкоин и будет использоваться монета райда вот поэтому сейчас э, самое такое золотое время для того чтобы делать капитализацию вот поэтому кто хочет заработать много делайте капитализацию это моя ну, такая рекомендация не бойтесь у компании очень сильное руководство администрация, очень сильный человек стоит у рулят эскандер хасанов который не преследует цель там обмануть людей кинуть людей вот и этот человек всегда продумывает так стратегию чтобы э, люди не думали что это обман или чтобы компания зашла в какой-то тупик да? века тоже перейдет на райдом, ростислав я не могу ростислав дать точный ответ скорее всего нет буду алексей буду ли я получать бинарный бонус если у меня объем 0 за сутки а у спонсора 1000 например буду ли я бинарный, если у меня смотрите алена для того чтобы бинарный бонус получать да то есть у вас в двух ножках должно быть соотношение Например, у вас от спонсора пришло в спонсорскую ветку 1000 долларов, да, вот у вас объем появился. Как только у вас во внутренней ноге появится хоть какой-то объем, то есть, например, за сегодня у вас появился во внутренней ножке объем 200 долларов, да, то есть вы от 200 долларов получите 10 процентов бонусов, это 20 долларов эти 200 долларов у вас с внутреннего объема пропадут после 24:00 и 200 долларов спишется с 1000 долларов У вас останется в спонсорской ноге 800 долларов и внутренней ножки 0 долларов и снова как только появляется объем снова он будет давать вам прибыль Николай Курбала. Пакеты в бинаре работает 220 календарных дней, а начисления идут только в рабочие. Это неправильно. Николай совершенно верно. То есть у нас есть прописанное количество дней, и начисления не не происходят только по выходным дням. То есть суббота, воскресенье у нас выходной, вот, поэтому и мы отдыхаем. И наш бинарный маркетинг тоже по выходным отдыхает. Реинвест в бинаре 10% от суммы депозита. Как выгоднее делать реинвест? Как только накопится 10% или накупить сумму побольше. Ну, Татьяна, а зачем терять время? Да, то есть ну, лучше появилось 10%. Лично я так делаю. Сразу их запускаю в оборот. Поэтому ежедневно уже начинаю зарабатывать побольше. Да, то есть нужно не терять время, не теряйте время. Вот мы тоже, я тоже вот часто говорил людям, используйте криптакселератор, да, по стейкингу зарабатывайте вебкоин. Мало кто реагировал. Последнее время все кинулись в акселератор и очень быстро разобрали весь фонд, да, по заработку вебкоина в акселераторе. Вот. скоро в других направлениях тоже не будет возможности столько зарабатывать поэтому цените возможности и цените свое время Да, промо закончилась я думаю я ну, не думаю а предполагаю что э, при старте обновленного бинарного маркетинга вот э, может будут тоже какие-то промо интересные вот. поэтому Обязательно запасайтесь монетой райду. Вот у кого ее мало и кто мало зарабатывает пока что, да, вот в бизнесе, в жизни я вам рекомендую не продавать свои заработанные райду там по курсу 3 доллара, там 3,50, даже 4$. То есть, мои предположения, что после запуска обновленного бинарного маркетинга, когда люди ну, раскушают его, поймут его, да мы можем увидеть совершенно другой курс монеты райду вот поэтому лучше продавайте у кого немного до да, по высокому курсу на да, подождите курса 5 долларов 6 долларов может и больше вот тогда можете часть прибыли фиксировать продавать и э, закупаться тот же монетой вебкоин, <coughs> вот потому что вы видите что в том же бинарном в старом бинарном маркетинге да у нас увеличились увеличился немного процент разморозки вебкоинов. вот поэтому видите так сказывается немножко и на курсе То есть для тех кто продает им все равно да по какому курсу продавать кто продает по такому курсу для него это выгодно но и в то же время выгодно очень для новичков да то есть для людей у которых маленькая капитализация для того чтобы по низкому курсу сделать хорошую капитализацию то есть я в прошлом году именно благодаря э, такой же ситуации я смог э, заработать очень хорошие деньги и э, создать капитализацию хорошую да то есть когда я пришел только в этот бизнес я скупал вебкоин вот точно по такому же курсу 30 центов э, 40 центов вот были времена что и по 20 центов по 10 центов скупал вебкоин. В то время, когда многие, кто в плюсе, его продавали, да, то есть по такому курсу. Я собирал, собирал, собирал, скупал, развивал команду, да, то есть зарабатывал, зарабатывал вебкоин. И потом, когда запустился криптоакселератор, то мало кто верил в то, что стрельнет вебкоин, но буквально через два месяца мы увидели курс там, с 30-40 центов 13 долларов. Да, и зафиксировавшись по такому курсу, ну да, то есть посчитайте, какую прибыль можно было получить. Да, уже заработал вот, вот этот капитал, да, то есть я выжидал снова коррекции а потом снова откупал, использовал его в других проектах, наращивал новую монету, да, пока была возможность. Когда сделал депозит под один процент после чего делаешь реинвест, то переходишь на 0,8 или остаешься на прежнем проценте. Не, все депозиты, которые сделаны под 1%, они будут работать под 1%. Новые по существующему проценту, по которому вы делаете. Вот, так что так, ребят, нас впереди ну, ждет очень, очень стремительное развитие, и к этому нужно быть готовым. Сергей, когда ожидается вебинар с Скандаром Хасановым? Я думаю, ребят, что в ближайшие, на следующей неделе. вот, Потому что обновленный вебинарный маркетинг, он будет... Это такой непростой тех, ну, технический да, сайт будет, потому что на нем очень много задач технических, да, то есть много программ непростых появится. Вот, и нужны тесты, да, то есть протестировать каждый каждый каждый момент, каждое действие, каждое направление, чтобы работало все идеально. Но сайт сам готов, там лендинг будет очень крутой, где будет рассказываться о компании самой, что такое монета райдо, для чего эта монета сделана. Какое будущее этой монеты? Да, чтобы даже новички, почитав э, данный лендинг, у них появилось понимание, и они становились партнерами данного э, направления бизнеса. Вот. Так что они. Ну, сейчас идут тесты. Как тесты закончатся, появится информация в новостных чатах. Я думаю, на следующей неделе вы услышите Искандера он презентует данный бинарный маркетинг и после презентации я думаю на следующий день будет э, брифинг да, вот Искандера, где вы э, услышите все что происходит все что нас ожидает в ближайшее будущее да вот и кто будет выполнять рекомендации тот будет иметь успех я просто больше немножко общаюсь с Искандером, да из-за того что я такую занял лидерскую позицию, то есть я иду уверенно за данным человеком, за данным бизнесом. Я вижу большие перспективы здесь, поэтому я могу задавать какие-то вопросы, там спрашивать что-то. да. И у меня есть четкое понимание, что нас ждет. Но, конечно, я не могу заставить там, каждого из вас э, действовать. Да, вот задача каждому дать информацию, дать какие-то советы, подсказки. Мне даже часто, когда говорит, Сергей, ты очень много лишнего говоришь. Да, то есть Я стараюсь ну, лишнего не говорить, но просто хочется, чтобы каждый из вас не упускал возможности. Да? Я понимаю, что многими людьми обладает страх да многими людьми обладает неверие не то что в бизнес а неверие даже в самого себя до да, что вы можете например зарабатывать там минимум тысячу долларов в день там 5000 долларов можете в день зарабатывать да что вы можете купить шикарную квартиру машину вы можете путешествовать, да то есть многие люди в это не верят да даже что у них это может быть реализовано в вашей жизни вот и конечно многие люди обжигались в каких-то хайпах каких-то пирамидах вот поэтому конечно я хочу чуть-чуть побольше дать вот этого видения понимания чтобы вы смело шли вперед до да, ставили перед собой большие цели и шли к ним потому что с данной компанией с данным направлением бизнеса вы сто процентов это реализуете надо просто время да? то есть я понимаю что у многих накопилось много трудностей проблем задач которые хочется вот решить уже сегодня да вот прямо сейчас уже хочется решить да вот. но вы должны понимать что данные трудности проблемы они к вам пришли тоже не за один день не за одну неделю вы их многие как и я раньше мы накапливали их э, годами да и надо иметь большое счастье в жизни э, чтобы найти действительно ну не какую-то не какой-то бизнес с красивой легендой и сказкой да а найти действительно крутое направление с большой перспективой и э, знать о данном направлении в числе первых до да, в начале как говорят вот у каждого из вас есть сейчас такой выбор есть такое такая возможность вот и каждый имеет шанс реально крутой шанс изменить свою жизнь с ног до головы как говорят или с головы до ног вот и тому уже есть подтверждение многих людей простых обычных которые никогда не занимались инвестициями криптовалютой там или сетевым бизнесом да которые уже компании веку тоже закрыли все базовые потребности поэтому ребята действуйте не бойтесь выполняйте рекомендации спонсоров особенно выполняйте рекомендации искандера хасанова вот мой успех зависит зависел только от его рекомендаций и Иногда, честно скажу, было сложно принимать какие-то решения, потому что я логически не понимал, как это может сработать, но я просто брал и делал. И спустя какой-то промежуток времени я понимал, что это было правильное решение. Я себя, конечно, там, гладил, говорю, молодец, молодец, что послышал Искандера, что принял это решение, потому что благодаря ему... И заработал очень хорошие деньги вот все ребят вижу вопросов нету надеюсь сегодняшний наш вебинар был для вас понятным надеюсь и как-то дал вам больше видения понимания как действовать я надеюсь что вы примете правильное решение которое приведет к вас к большим результатам. И поздравляю всех с тем, что вы знакомы с компанией VECO. Потому что каждого из нас, кто будет идти в данном бизнесе, ждет большой успех. До новых встреч. Пока-пока.